Всем привет! Вы на канале МД Гулькевича. Уважаемые зрители, просьба сделать репост по всем социальным сетям и не забудьте поставить лайк для распространения данного видео. А также напишите комментарии от увиденного и просьба досмотреть видеоматериал до его завершения, ведь на месте пострадавших может быть каждый. Внимание на экран. Вот она заправка наше село Новоукраинское, хороший бензин заправили. А вот люди, которые стоят, вытягивали бензонасосы, машины на эвакуаторах. Вон еще стоят, вон дальше на перекрестке две еще стоит, разбирают, вытягивают, выливают бензин. Вот все стоят с проблемами, поприезжали. Бензин 50 на 50 с водой, с автосолом и с соляркой. Это село на Украинское. Вот смотрите, ребята, ж бурление какое-то идет. Бензин заправлялся на кольце, на Украинке. видите реакция какая двигатель стал короче хуй. ну как стал тарахтит но не едет я такого трэша еще не видел черная солярка машина проехала после заправки 30 километров и остановилась Я работаю на КамАЗе, я заправлялся. Вот у них на заправке и в Майкопском на кольце на заправке. Вот я ехал, на, на той неделе или да, на той неделе я у них заправлялся, сливал в автономку и вот сегодня заправлялся, вчера заправлялся в Майкопском на кольце. Вот тоже слил в автономку, вот в канистре она стояла. Новоукраинская украинская заправка. Консилиум собрался на заправке. Народу куча Позаправились их бензином и никто не может завестись. Сливают в канистры все. Они, наверное, сожгут эту заправку. Вот, ребята, заправка гор. Челоново-украинская кольцевая. Вот собираются люди потихоньку подтягиваются вот привезли все пострадавшие привезли бензинчик вот это мой бензинчик Видали? здравствуйте мы пострадавшие, вот хотим поинтересоваться. Когда приедут люди. Телефон уберете? Не Нет, я телефон там, не уберу. Почему вы не хотите с нами да. разговаривать? Где хозяин заправки? К кому обращаетесь? Ну я не знаю, вы кто вот. Вы, ну, вы приехали? подошли мне, задайте вопросы. Ну, знаете, кто я? Вы, Давайте познакомимся. Я вы хозяин? Ну вы узнаете кто здесь работает, кассир, заправщик и тому подобное, то вы спрашиваете. Вы здесь стоите, что вы, вы приехали, работаете? мне сказали, вы БЭП. Вот ну мы при... подошли Он поинтересоваться. снимать меня на телефон? Ну почему? Я все ход снимаю. Я Они почему-то молчат. Самые умные, На я. полном праве имею. Не имеете права, имею. я даже не знаю кто вы. Старосельцев Владимир Владимирович. Документы покажите. Пожалуйста. Телефон уберите, я против того, чтобы вы снимали меня. Администрация сельского поселения. Помощник. Эти... Убери телефон, по не, не не ребят, подождите. Ну, привет, подождите, подождите. А подождите. Нет, покажите. Давайте вы покажете свои документики. Сейчас мы позвоним, приедут люди Земцова. Будут разговаривать. Допустим. Мы приехали, вот пострадавшие люди все. Попали на деньги. А на мы чем на ремонт. Мы просто а у вас интересуемся. Кто такой вообще? Я так, пострадавший. пострадавший? Да. Где? Какая твоя машина? Десятка вон стоит. Пойдем Пойдемте. Я ее сделал все. Я могу вам показать бензин, который я слил вчера. Не работаешь. Я не забываю. Я как пострадавший человек. Как человек. Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Вот все пострадавшие люди от, от этого бензина. Это мы видели уже. Вот. Сейчас проводим проверку. Выясняем. Вызвали хозяина, ожидаем хозяина. Все, так. вот Он это от вас мы хотели услышать. Сын, сын его представил, хозяин. Кипиш вроде прошел, все написали заявление. А потом, короче, хозяин приехал, переписал, короче, всех данные. Короче, ущербы. Ну, типа, составлять, короче, этот. Ну, короче, кто сколько потратил, короче, возместить ущерб. Но все равно, короче, БЭПовцы сказали сами, говорит, ребята, пишите, пишите, пишите. Уважаемый! Вы меня слышите или что? Вызывайте сюда начальника! Проверять будем колонку! Что? Не будет. Не работает. Все. Что, что вы мне налили в бак что ты хочешь? вы вы мне что налили что в бак мне, уважаемый, вы раз мне раз скажите раз? что вы мне налили в бак мы тебе Какую вы налили солярку? Черную грязную да, солярку с воздухом просто, Я тебе еще раз объясняю Лежала на сохранении Солярка нормальная Люди заправляются Никто не жалуется Ты вот первый ты я, хочу проверить. Проверить. Я, блядь, залил, я хочу ее вот, проверить Я хочу ее проверить У меня машина Аппаратура стоит 30 тысяч вот, Вы мне залили сейчас в бак меня. Непонятно меня, что, меня, что Хочу, чтобы вы мне сейчас проверили Сколько вы мне залили что в бак Буду. Я теперь что ты хочешь? Верните, значит, деньги. Да, сюда больше не приезжай. Я сюда как приезжал, так и буду приезжать. Я сейчас на вас сюда пришлю и Роспотребнадзор, и все, что можно. Вы меня услышали? Давай, давай. Я вам говорю, будет вам, лет, давай, давай. Такое обращение с людьми.